Сегодня у нас праздник. Мы собрались Нижегородский кредитный союз. Две команды. Победитель прошлого тура Нижегородский кредитный союз с улиц Панина и команда Павлова. Это очень интересное мероприятие. Спасибо всем, организаторам, участникам. Это была душевная встреча. И спасибо, конечно, Нижегородскому кредитному союзу, что он объединяет людей нашей области, объединяет в хорошем понимании. Здесь мы и пели и обменялись разными новостями, рассказывали свои достижения. То есть все было замечательно, искренне, дружественно. И кредитный, Нижегородский кредитный союз помогает всем, и пенсионерам, и молодым семьям, и работающим в трудных жизненных ситуациях, просто поддерживает и, видите, даже организовывает такие интересные встречи. Что, где, когда. Когда человеку действительно есть что сказать, и здесь и поем, и стихи читаем. Все, спасибо вам большое, Нижегородский кредитный союз.